Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Телец на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить за донаты, за подарки, за поздравления с днем рождения всех, да, и особо за донаты Елену Игревну, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну. В первый раз у меня был такое день рождения, что столько людей откликнулись, отреагировали, да, поздравили, и мне было очень приятно. Ну, а сейчас давайте. Перейдем к раскладу да, и посмотрим, дорогие тельцы, какие задачи перед вами стоят на этот месяц, какие события есть в пространстве вариантов для вас, да, какие возможности. Итак, первая карта, она именно скажет о, расскажет о задачах месяца. Карта отшельник, карта Добродеятеля, Она говорит о том, что в этом месяце для вас важно э, отделить э, важное да, в вашей жизни от не очень важного расставить приоритеты, проанализировать э, ситуацию, в которой вы оказались, проявить мудрость, да, грамотность и, может быть, э, затянуть пояса, да, э, стать таким аскетом в каких-то вопросах, да, меньше, может быть, тратить денег на развлечения, на какие-то ненужные вещи. Карта требует именно углубления, может быть, в себя, вот осознание себя, своей жизни, и это обычно карта приходит тогда, когда нужно найти какой-то очень важный ответ на внутренние какие-то свои вопросы, да? найти решение для каких-то задач. Как добродетель эта карта называется благоразумие, да? нужно проявить в этом месяце благоразумие. По этой карте идет именно духовный поиск, самопознание. Возможно, будет контакт с, со старшим поколением, с кем-то надо будет пообщаться или порешать вопросы, может быть, да, старшего поколения. Может быть, общение с опытным, каким-то мастером, мудрым человеком, наставником. Кто-то по этой карте может уйти на пенсию Стельцов, да, потому что это такая карта возрастная. Совет по этой карте. Согласуй свои возможности и желания, да, то, что ты хочешь, и то, что ты можешь. И э, наведи здесь баланс, потому что, когда эта карта появляется, она говорит, что где-то нарушен баланс, где-то, может быть, в финансах вы больше тратите, чем надо, или в отношениях больше проявляете эмоции, чем надо, или не те эмоции, да, где-то нужно навести баланс. Э, карта говорит, обдумай и оцени последствия своих действий. Оцени весь свой опыт, да, связи, цели, к чему ты сейчас пришел или пришла. Устраивает ли тебя эта ситуация? А что привело в эту ситуацию, да, вот такой серьезно какой-то месяц, когда нужно вот пересмотреть прямо все свои а, решения, движения, действия, да, а свой круг, может быть, окружение, да, куда он ведет вас, к чему. И а, карта говорит о том, что нужно научиться обходиться малом, обрести внутренний какой-то свой покой посмотреть философски на вещи, на жизнь, и в какое-то время очень важно в этом месте уединиться, да, для того чтобы принять какое-то важное самостоятельное решение, именно учитывая то, что карта называется благоразумие, правильное какое-то решение. Для финансов эта карта напряженная, потому что здесь аскетизм должен быть, да, ограничение себя во всем, поэтому здесь с финансами будьте очень экономны, осторожны. Принять какие-то важные решения по изменению ситуации. Давайте посмотрим э, карты событий. Ну, кстати, еще можно сказать, что здоровье, да, поберегите, потому что это э, позвоночник, да, кости, вот на это обратите внимание. Так, давайте посмотрим события. Восьмерка жезлов. А события-то идут очень интересные, события идут необычные. Может как-то э, повести в каких-то делах, да, может как-то могут сложиться как-то очень удачные обстоятельства, и по этой карте вот просто можете попасть в нужное время в нужное место и встретиться, может быть, с нужными людьми. Это карта возможностей. она говорит о том, что если ты откроешь глаза и уши, если ты будешь внимательно следить за тем, что мир тебе предлагает, какая информация идет, то ты обязательно, как будто бы что-то выиграешь, да, где-то какую-то удачу получишь. И вообще эта карта говорит о том, что э, возможен в этом месяце успех, доход, движение э, э, в пространстве благоприятных каких-то ситуаций, быстрое, может быть, у кого-то вот карта она двойная, как бы значение несет, да, либо у кого-то будет вот и, как идет так и идет да жизнь, потому что э, Здесь для кого-то это как бы зависшая такая ситуация, что вот как бы висят, да, вот все дела запущены, и они идут как бы своим чередом спокойно, а для кого-то это может означать скорость событий, вот именно полет, да, вот этих жезлов, вот этих мыслей, вот этой информации, каких-то событий, что вот много-много одно за другим может так идти, и прямо они все вот так по порядочку, чудесным образом как-то выстроены. Для кого-то это могут быть такие внезапные перемены, которых вы не ожидали, но они благоприятные. Если у вас была какая-то цель, может в этом месяце начаться прямо ускорение по вашим делам, вот к этой цели или к целям. И здесь необходимо быстро принимать решения, если вы будете долго думать, долго сидеть, долго взвешивать. Хотя вот карта говорит, что принимай, конечно, мудрые решения да, и с финансами будь осторожен. Но здесь важно не упустить, если вы видите, что вам в руки что-то идет, вот здесь надо быстро вот это решение принять, да, благоразумное оно должно быть, не рискованное какое-то, да, но принять решение надо быстро, потому что эта ситуация может уйти, и эта возможность тоже может уйти быстро. Полезные переговоры, налаживание каких-то полезных связей, командировки, поездки по этой карте могут быть. Вообще вот жизнь выходит на какие-то высокие большие обороты, что-то можно сделать такое большое и быстро. Если у вас какое-то свое дело, то это может быть вот прямо как вы что-то придумали, какую-то возможность ухватили и тут же получили результат. Окупили а да, что-то. Но не забывайте вот опять же про вот эту карту, да, что все должно быть благо, разумно. Надо понимать, что мне нужно и не рисковать финансами отношения здесь тоже может быть если вы одиноки допустим любовь с первого взгляда до да, неожиданная какая-то встреча если вы в браке в семье то это просто ну мы там отдельно по семье посмотрим карту тоже быстрое развитие событий карта говорит что вот эта скорость до да, с которой пойдут эти события у части до да, тельцов здесь вот именно эта скорость она идет вот Жезлы как пролетают, да, их, как говорится, не остановишь на лету. Также и здесь события идут-идут, если вы успеваете встраиваться, да, подумав хорошо, все просчитав какие-то риски, да, чтобы вот не было возможно, как сказать, непросчитанных каких-то ситуаций, рисковых таких. И тогда можно действовать, и тогда можно вот эту удачу хватить за хвост. Ну, а у кого-то, если у вас все спокойно идет, значит, у вас такая дорога, у вас такое развитие событий. Просто надо, вы уже что-то запустили, у вас тела развиваются, идут, и надо просто ждать результата. Ну, и карта еще говорит, доверяй миру, следи за знаками и смотри, какая-то важная информация идет. Информация, которая тебе именно может принести успех. Давайте посмотрим вторую карту. Звезда. Какая хорошая карта. Это карта общения, коммуникации, новых каких-то знакомств. Это когда приходит какая-то новость, вот, которая да, идет по, по предыдущей карте. И она прям вселяет в вас энергию, она дает вам уверенность в вашем будущем. Эта карта, в смысле, эти новости, они вдохновляют. Или люди, которые вокруг вас, они у вас появятся новые какие-то, да, они вас будут вдохновлять на какие-то дела. И а, вот когда подшельнику мы говорили, что круг окружения свое надо оценить, да, куда они вас ведут, вот такое ощущение, что в этом месте вы можете войти в тот круг, найти тех людей, соратников, не знаю, соплеменников, Которые думают так же, как вы. Которые идут к каким-то высоким целям, таким же, как вы. И они вам могут помочь, когда вы в группе, быстрее идет движение. Они могут помочь опытом, информацией какой-то, да. Помощью просто в ваших делах, в вашем продвижении. И карта говорит, верь в себя, это очень важно в этом месяце. Верь в свое светлое будущее. И чтобы решить вопросы, нужно выйти в духовное пространство, вот поэтому, видимо, отшельник к вам и выпал, да, что нужно к себе постоянно прислушиваться, да? оценивать ситуацию, думать о своих решениях, о последствиях своих решений. И карта говорит, что ты прошел какие-то тяжелые испытания, и теперь тебе как награда вот идут вот эти счастливые какие-то ситуации. Теперь тебе открываются новые возможности, и главное только не упустить и продумывает карта советует, что может быть нужна консультация, опять же по задаче, да, что нужен совет, может быть какой-то, да, от знающего человека. Эта консультация может быть специалиста какого-то, да, вот в ваших вопросах. Или может быть это вот эта карта, кстати, астрологов, да, тарологов, нумерологов, может быть какого-то такого специалиста нужна с собой, чтобы разобраться, вот найти выйти на свое "Шея". Возможно, нужен такой какой-то человек. Карта советует: слушай голос души в свое внутреннее состояние, как, как тело как бы реагирует да, на какие-то ситуации, на каких-то людей, на какие-то возможности. И э, живи здесь и сейчас, радуйся жизни. Может, карта говорит, может, ты многое потерял, а кто-то, может быть, и все потерял, да, в, вот в недалеком прошлом. Но ты жив, и этот рассвет для тебя. Если ты встал в рассвет, и ты понимаешь, что ты жив, и у тебя есть возможность все изменить. И карта говорит, ты начинаешь новую жизнь, и ты ясно видишь цель, и эта звезда знак для тебя. Ты просила о помощи, и ты получил шанс. Теперь твоя очередь действовать. Такая прям вдохновляющая карта. Так, давайте третью карту посмотрим. Третья карта повешенной. Карта ответственности, обязанности, взятия на себя каких-то обязанностей. Карта может быть для кого-то. Эта карта будет означать, что вы заключили какой-то договор, контракт, подписались на несколько лет, например, работать да, или учиться, или там взяли, может быть, кредит, да и надо его долго выплачивать, и вот эта ситуация тяготит вас. Но карта говорит, ты сам это взял, да, на себя какую-то обязанность, ответственность. И ты должен дойти до конца, ты должен выполнить все условия этого договора или этого контракта. Для кого-то эта карта может означать подвижную ситуацию в жизни, да. Пришли новости, пришли новые возможности. Вам дается шанс а, что-то изменить в жизни, да. Но, возможно, какие-то жизненные обстоятельства, да, стесняют а, ваше движение не дают вам пока прямо двигаться вперед. Карта для кого-то может означать, что вы очень устали да, от обязанностей, что вы хотите отдохнуть, что вам нужен какой-то, нужна какая-то передышка. Для этого можно в течение месяца взять какое-то ну, время, да, чтобы уединиться. Вот по карте отшельник хорошо где-то набраться сил отдельно от людей. Это где-то может быть природа, не знаю, церковь, монастырь, дацан, где мало людей, где можно поговорить с собой, с своей душой, с своим Высшим Я. Для, для кого-то эта карта может говорить о том, что если у вас в жизни кризис, то вот этот кризис и торможение, зависшая ситуация, задержки какие-то, ограничения, это все может быть траты денег, да, это все может быть для того, чтобы вы поняли, в какой ситуации вы находитесь, чтобы вы поняли, что нужно делать какой-то шаг, что нужно переходить какой на ступеньку выше. Да. А для этого вот кризис, когда приходит, он заставляет многих людей сразу ну, активироваться, да, начать действовать. Осторожно будьте с алкоголем, с наркозом. Могут быть какие-то отравления. Внимательно относитесь к вы кушайте. А какие лекарства да вы употребляете принимаете то есть так Ну и если вот здесь у нас было по здоровью Да как задача мы говорили что обратите внимание на здоровье если вы не обратите внимание то возможно эта карта может еще говорить о том что нужно будет вот прямо жизнь вас заставит обратить внимание на свое здоровье смени свою точку зрения насчет каких-то вопросов или людей не торопись если будешь цепляться за старое, будет только хуже. В смысле, здесь к новому все равно все идет. И здесь надо просто понять, что нужно делать, да? иметь четкий план, четкие цели. И тогда примешь правильное решение пойдешь в правильном направлении. Давайте по работе посмотрим. Восьмерка мечей. По работе такая ситуация, что кажется, ничего не изменишь. Либо идет как идет, либо какие-то там рамки, да, ограничения на работе, контроль за вами, и прям кажется, по рукам и ногам связан, вообще ничего не можешь делать, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Либо финансовая ситуация на работе может такое оказаться, что там могут там, уменьшить зарплату, да, или выдать там с задержками эту зарплату, или там не дать премию, как обычно, да, и либо вы хотите уйти с работы, да, не можете, потому что у вас финансовая ситуация такая, что вы рисковать просто не, не хотите а, Сложные обстоятельства могут быть на работе, много просто работы, что некогда голову поднять а Вынужден, да, что-то делать или вынужден бездействовать у кого-то, может на работе будет такая ситуация, что дадут вам отпуск без содержания Карта говорит, что нет возможности распоряжаться своим временем, да, своей энергией, своими деньгами так, как ты хочешь. Ты вынужден да, вести себя так, как от тебя хотят или требуют. И это напрягает. А, и еще, значит, здесь что может быть? У кого-то кризис или тупик в работе, да, что вы понимаете, что вы уже не можете, не хотите здесь работать а уйти некуда, да, и вот в таком связанном состоянии, да, вот в таком привязанном, вынужденном состоянии можете себя ощущать на работе. Совет по этой карте – сними вот эту повязку, да, смени, сними вот с глаз, с рук эту повязку и начни искать выход. Думай шире, не бойся принимать какие-то решения, защищай себя, ищи выход. Здесь как бы человек почему в такой ситуации, потому что он с ней согласился, он не ищет выхода, а вам советуют искать защищая себя, не забывайте, да, что если, допустим, вас там ограничивают, в чем то а вы имеете право на что-то, надо защищать себя. И карта говорит, что ты можешь изменить эту ситуацию, если только возьмешь ответственность за свою жизнь на себя. То, что говорила и карта повешенная, да, вот ответственность на себя какую-то надо принять, взять. Если хотите что-то изменить, значит, надо действовать. И получается, что если вы такое решение примете, то вы и ответственно будете за все последствия. А, карта от Шеллинг говорила, будь благоразумен, да. Идут шансы, идут возможности, идут какие-то удачные ситуации, да, и можно взять на себя какую-то ответственность. Но вы только увидите ее, если снимете вот эти веревки, э, да, снимете вот эту повязку с глаз. Если у вас какой-то кризис на работе, ищите выход. Если у вас нет работы, вы ищете работу. Тоже ищите выход. Вам кажется, что ничего не изменишь? Изменишь, если будешь, не будешь сидеть. Если не, не согласишься с этой ситуацией. Давайте посмотрим семья, отношения. Карта умеренно. Здесь все идет спокойно, хорошо, стабильно. Карта только предлагает что-то объединить, что-то уравновесить и быть умеренным в чем-то. Да? Эта карта тоже добродетельная. Она говорит... Ты в чем-то не умерен. Карта говорит, будь умерен. Вот ограничь себя. Что-то где-то ты перегибаешь палку. И э, карта говорит о том, что умеренность, воздержание, может быть, в тратах, например, денег, да, она поможет, потому что отшельник говорил, что с деньгами так как-то надо быть осторожнее. И вообще здесь вот только первая карта у нас восьмерка жезлов говорила, что может прийти какая-то прибыль, удачная ситуация. Остальные карты говорят, что нужно с этим быть очень-очень аккуратными. К успеху приведет умеренность. В чем то не умерен, подумай. Наслаждение, еда, питье, все, что мы потребляем, больше меры превращается в яд и разрушает наше тело и нашу жизнь. Подумайте, в чем не умеренно. Но карта говорит, что ты примешь верное решение, ты найдешь выход из тупика, если проявишь терпение и самоконтроль. Ищи компромисс, иди на примирение, займи нейтральную позицию, если кто-то воюет, да, прояви смирение, покорность, води в состояние гармонии, единения с собой и с миром, с людьми. Не напрягайся, и силы твои восстановятся. Вот мы говорили здесь, если вы устали, здесь нужно просто расслабиться и дома, может быть, создать там какой-то себе уголок, какое-то время для того, чтобы релаксировать, отдыхать, и на так наберетесь энергии. Давайте посмотрим теперь трансерфинг реальности. Так. Эта колода говорит о том, как изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. И вам выпадает одиннадцатый старший аркан, называется «Уверенность». Карта говорит о том, что чтобы обрести уверенность, нужно от нее отказаться. Я отказываюсь, например, от борьбы и двигаюсь просто по течению вариантов. Нет важности, ничто не имеет избыточно важного значения для меня. Я пустой, меня не, не за что зацепить. И я вот иду в этом пространстве вариантов. А тем более, что у вас пространство идет благоприятных возможностей. да, вот, То есть пространство благоприятных событий. Поэтому вам вот хорошо вот в это встроиться. И тогда вы получите наибольший результат в этом месяце. И карта говорит, что не ищи, перестань искать выход из какого-то лабиринта, из каких-то трудностей. Просто э, сбрось важность, и стены сами рухнут. Потому что стенные проблемы возникают тогда, когда мы чему-то придаем излишне важное значение. Итак, дорогие тельцы, будьте благоразумны, будьте умерены в чем-то. Если вы этот баланс найдете, то у вас пространство доставит вам да, много событий благоприятных для того, чтобы изменить свою жизнь, приведет к вам людей, даст вам какие-то чудесные новости о вашем будущем которые эти новости вдохновят вас, дадут вам силу, энергии да, на работе. Снимите вот эти повязки, развяжите себе руки, ищите выход, и вы его найдете. Ну и не бойтесь брать на себя ответственность да, в решении своих задач, своих проблем. Дорогие друзья, очень хороший у вас расклад. Я желаю вам удачи, процветания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Итак, До новых встреч, дорогие друзья.